Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io. Быстрый обмен криптовалют по всему миру с поддержкой 24 на 7. В сегодняшнем видео я расскажу вам, что такое криптовалюта Monero и как она работает. Monero в листинге бирж XMR криптовалюта с открытым исходным кодом, в протоколе которой реализован ряд техник, позволяющих анонимизировать транзакцию. Все эти манера сумму... Адреса отправителя и получателя знают только участники транзакции и те, кому будет предоставлен особый ключ доступа. Технологии анонимизации, используемые в Монеро, это кольцевая подпись. Она позволяет участнику списка анонимно подписывать сообщение, не раскрывая личность. Адрес Манера состоит из более чем 100 символов и начинается с цифры 4. Преимущество криптовалюты Манера заключается в следующем. Динамический блок обеспечивает низкие комиссии и быстрое подтверждение транзакций в случае спам-атаки. Если места в блоке достаточно, очереди с транзакцией нет. Хвостовая эмиссия обеспечивает финансирование, при котором фиксирована денежная масса перестает быть таковой со временем. Для компенсации утерянных монет и стимулирования майнеров после мая 2022 года сеть будет гарантированно добавлять к базовой денежной массе по 0.6XMR каждые 2 минуты. Манера запрограммирована на постоянное снижение награды за блок по аналогии с биткоином. На данный момент под давлением регуляторов биржи удаляют из листинга анонимные криптовалюты в попытке обеспечить правовое соответствие. В манера нет возможности исключить анонимность транзакции. А сейчас я покажу вам, как приобрести криптовалюту на сайте xh.io. Выбираем валюту, за которую мы будем покупать. В данном случае это будет Kinko. Выбираем манера. Возьмем на 10 тысяч рублей. Это получится 0, 86 манера. Далее заполняем адрес кошелька, который начинается с цифры 4. А также имя и фамилия владельца карты. Также добавим адрес электронной почты для того, чтобы вся информация о платеже и чека сделки пришли нам на адрес электронной почты. В общем, таким образом вы легко и просто сможете приобрести криптовалюту манера, а также продать ее на сайте xHub.